Всем привет с вами, я Максим Шарович, и мы сегодня поиграем в Майнкрафт. Но мы не просто поиграем, а просто поздравления. Всех с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, и чтобы было все хорошо, чтобы сюда все сбывалось и чтобы никогда не было бед. И чтобы все было хорошо. Всех с Новым годом. С Новым 2022 годом. Год Тигра. Айпин на все И ссылка на все будет в описании. Всем пока, с Новым годом! Всех счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Всем пока!